Знаешь, вчера видел я сон, где ты со мной рядом, казалась реальная, но никогда так не был влюблен. В тебе одной весь мир, все, что надо. На расстоянии так хочу услышать голос твой На расстоянии для тебя храню свою любовь На расстоянии образ твой опять рисуем сны. Воспоминания там, где вместе только я и ты Понять. Я так хочу услышать Самое главное Только бы знать Сколько нам ждать чтобы мы опять с тобою Стали ближе На расстоянии. Так хочу услышать.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 Хочу услышать голос твой на расстоянии. Для тебя храню свою любовь. На расстоянии. Образ твой опять рисуют сны, воспоминания. Там, где вместе только я и ты. Слышать на голос твой, я свою любовь, храню свою любовь на расстоянии. Образ твой опять рисую в Воспоминания, там где вместе только я и ты.